Приветствую всех подписчиков гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре, друзья, хочу поделиться с вами сайтом. Называется Starlink. Где нам абсолютно без вложений на просмотре видео дают заработать или, может быть, дадут заработать денежку. USDT вывод. Монете USDT. Ну вот здесь, как бы это он можно это все прочесть. Значит, вот здесь English можно поставить русский язык. Обновляется и переводится все на русский язык. Начните зарабатывать, не выходя из дома. Это мы принимаем правила, как бы тут значит значит какая минимальная сумма для пополнения 15 долларов это нам не надо какая минимальная сумма вывода от 5 хотя от 3 было так но ну это не надо. Занимает вывод с 5 минут до трех рабочих дней. Ну, это бог с ним. Значит, регистрация. Здесь не непростейшая на почту ничего не приходит. Имя, фамилия, имейл. Стоит Россия по умолчанию у меня. Здесь прописала номер телефона. Так. И вот здесь нужно будет, друзья, в графе, вот в этой пароль ввести от 4 до 6 цифр. Это security пароль. Он нужен будет нам при выводе средств. Далее логин. Два раза пароль. Ставите галочку, нажимаете зарегистрироваться. Я кликаю «Войти», так как я вчера сюда зашла и логин в логине должны присутствовать цифры как бы буквы и цифры войти и значит как видим на балансе у меня 0.48 центов как я сказала этот проект без вложений дают нам в день просмотреть 4 видео так, значит, панель депозит нам не надо. Вкладочка ⁇ Вывод ⁇ После того, когда вы зарегистрируетесь, чтобы начать зарабатывать, нужно кликнуть сюда планы. Кликаем. И вот мы тут видим VIP0, VIP1, тут уже, как видим, да. Это нужно покупать и у вас вот VIP 0. У меня, как бы уже бледный, видите, да? Это такой ярко синий, это бледный синий. Покупаете вот этот VIP 0. Кликаете купить все, окей, и после этого нам доступны, как бы, просмотр видео. И вот здесь видео АДС. ПТС объявление, И вот у меня 4 видео в день нужно просмотреть. Кликаем просмотр. Загружается видео. И пошла шкала. Все это быстро делается. И разгадаем такую капчу сразу. Всем зачет. Следующее видео. Опять побежала шкала. Кликаем. зачет, Опять. И вот в день 4 видео. Я сегодня, вот сейчас вас это все просмотрю и следующий раз уже это будет завтра я смогу просмотреть звук метом отключен и последнее видео Вот такая вот халява. Собственно говоря, да? Все. Я все видео на сегодня просмотрела. Возвращаюсь я в панель. И у меня на балансе уже, друзья, видим, да? 96 центов. Вот. Далее что? Депозит, как я сказала, нам не надо. Планы я вам показала. Как просматривать видео, я вам показала. Вкладочка рефералы. Кликаем вот сюда. Реферальные пользователи. Будет находиться партнерская ссылочка. Ну и отображаться партнера. Далее вкладочка вывод. Давайте посмотрим. Я вчера кликала, было 3 доллара. Вот ограничение от 3 до 10 тысяч USDT. Налог 1 USDT. Значит, если минималка от 3, минус 1, 2, 2 монеты. Вот. Видим. Это когда будет у нас что выводить. Кликнем, сюда будем прописывать сумму и так далее. А здесь вот пароль, вот этот, что мы указывали при регистрации, нужен будет, друзья. Главное не забыть, заплатит он или нет, я понятия не имею. Но тем не менее, это халява, ну а халяву мы все любим. Но не заплатит, значит мы ничего не потеряем. А заплатит добренько вот я конечно что-то сомневаюсь в том что он заплатит без вложений ну, планы конечно там согласитесь цены вип 1 316 долларов это тоже блядь, нехиленько Вот. на ну, без вложений можно попробовать наберу минималку проверю на вывод Заплатят, запишу видео, обрадую вас. Будем работать. Но ну, не заплатят, значит, провались. Выкинем вон. Вот. Ну и все. В принципе, аккаунт, профиль. Здесь изменить пароль. Поддержка нам не надо. Мы работаем без вложений. И защиту эту тоже я не буду устанавливать. Нафиг она надо. Потому что что-то я сомневаюсь. Ну, все-таки... Надеюсь, на авось заплатит. Хотите, заходите. Но не хотите, пройдите мимо. Вот. Ну, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.